Приветствую ребят на своем канале. Автор этого канала Александр. Это канал Пронозы на спорт. И сегодня мы говорим о премьер лиге. Третий тур Манчестер Сити принимает дома Лестер. Прежде чем начать Собственно, разбор этого матча и идти к прогнозу, я бы хотел объявить небольшие новости. Во-первых, мы запускаем на этот матч конкурс на 5 долларов. Все, что вам нужно сделать, написать точный счет в комментариях. И мы выберем одного победителя, кто угадает точный счет и напишет один из первых, кто, собственно, заберет свои Денежки, 5 долларов на свою банковскую карту или электронный кошелек. Все очень просто, участвуйте, выигрывайте и все будет классно. Итак, дальше Телеграм-канал, мы создали Телеграм-канал, на который вы можете подписаться, там выходят наши ролики, собственно, вы можете мгновенно получать уведомления. Также там будет прописано, в каком ролике есть конкурс, в каком нету, также мы там будем освещать некоторые матчи, комментировать их и так далее, никакого лайка, никаких дополнительных ставок. Обсуждения, голосование, новости и тому подобное Поэтому обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал Ну что ж, мы начинаем, погнали! Итак, в третьем туре АПЛ встречаются между собой команды Манчестер Сити и Лестер. Для горожан это первый матч на Этихаде. Обе команды начались с чемпионат, с уверенных побед. В принципе, об этом говорит статистика. Мансити сити сыграл только один тур, переиграв Вулверхэмптон 3-1, а Лестер выиграл дважды. 3-0 с Бромвичем и 4-2 с Бернли. На этой неделе команды также сыграют в Кубке Лиги. Горожане свой матч против Борнута выиграли 2-1 даже резервным составом. А вот Лестер уступил Арсенал 2-0, как мы можем, собственно, наблюдать. Последний матч проиграли 2-0. Как видим, команды забивные. В прошлом сезоне Мансити так и вообще стал абсолютным лидером по числу забитых голов. Ну и... Не в обороне. В этом противостоянии Мансити выглядит явным фаворитом. Также считают собственно, и сами букмекерские конторы. 1,3 коэффициент на Манчестер-Сити, 6,25 на ничью и на, на победу Лестера 11. Рассмотрим, на какие варианты в целом возможно поставить в этом матче. Чтобы заработать и с минимальным риском в целом Победить один, конечно, можно брать Но коэффициент больше подходит для составления экспрессов Основную ставку, которую мы будем делать с нашей командой Это то, что будет победа первой команды Плюс тотал 2,5 больше в матче За коэффициент очень интересный, сочный 1,66 Также есть очень высокая вероятность прохода ставки обе забьют но основная ставка у нас победит 1 плюс тотал больше 2,5 за 1,66 Дальше я бы хотел с вами обсудить очень такие интересные, но рискованные ставки Заметьте, да, что они рискованные Интересно рассмотреть еще такую ставку комбинации с другими Например, обе забьют, за, обе забьют плюс тотал 2,5 больше за 1,85 Или даже такую 1x, то есть победа Манчестер Сити или ничья Плюс индивидуальный тотал второй команды 0,5 больше за 1,97 Если же взять только победить один и индивидуальный тотал команды 2.05 больше. Ведь, конечно, мы понимаем, что Манчестер Сити выиграет. То коэффициент вообще выглядит привлекательно 2.55. Но чтобы сыграла одна из этих ставок, именно с риск ставок, нужно, чтобы Лестер забил свой гол. Что им не всегда удается против Том Топ команд в концовке сезона Не смогли забить Тоттенхэму Мью А вот теперь Арсеналу В очных противостояниях Также это не всегда удавалось Основную ставку мы дали Риск ставки тоже есть Потому есть на чем посмотреть Что проработать Но риск ставки, конечно, связанный с голом Лестера Потому ставьте с умом Играйте с умом Ну и сегодня каждого приглашаю В пятницу на прямой эфир по разбору недельной статистики и стратегии ставок. Ставьте с умом, играйте с умом. Я за красивый футбол, потому будем наслаждаться этим футболом. Ну и до скорых встреч. Пока-пока.